Хочу поблагодарить Дмитрия Волкова за его оперативную грамотную работу в покупке Спасибо. недвижимости. Мы были подписаны на канал в Ютубе, заинтересовались интересными предложениями, обратились и на второй день буквально уже приобрели себе недвижимость в городе Сочи. Квартиру купили с ремонтом, с мебелью по цене ниже рыночной. Рекомендую всем обращаться к Дмитрию Волкову как грамотному специалисту в области покупки недвижимости мы ну, купили на да, да, самом да. деле очень хорошо купили с ремонтом и с мебелью купили в жилом комплексе гермес данный жилой комплекс у меня многие из вас наверное видели сейчас мы находимся в жилом комплексе немецкий квартал здесь мы тоже смотрели предложение вот здесь живут родственники друзья поэтому но ну, понравилось больше там Да, ну мы определились буквально уже в первый день потому что все было оперативно грамотно построено, то есть Посмотрели ряд квартир, остановились на заинтересовавшейся нас квартиры, и уже на второй день мы уже стали оформлять покупку. Что пожелаете моим подписчикам? Смотрите канал, много очень интересных предложений, обращайтесь всегда за помощью Дмитрию, Он всегда поможет и все вопросы очень быстро решает. Спасибо еще раз с покупкой. И вам спасибо большое. Будем к вам еще обращаться не раз. До свидания. Всего доброго.